Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале адвоката Дмитрия Анцупова и сегодня я хотел продолжить свой цикл обучающих видео в частности по долговым отношениям, в частности по расписке. До этого я уже записал видео по поводу того, как должна была быть составлена расписка, то есть какие там обязательные условия должны быть предусмотрены, какая информация должна быть обязательно обозначена. Сегодня же я расскажу о том, что делать, если в расписке не указан срок возврата. Почему-то многие думают, что если отсутствует срок возврата, то это делает расписку недействительной. То есть это как-то затруднит защитить ваши права, взыскать денежные средства. Это абсолютно не так. Дело в том, что у нас есть статья 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, Которая говорит о том, что если срок в договоре займа, а я напомню, любая расписка это договор займа, просто рукописный, если в договоре займа не указан срок возврата, соответственно, денежные средства должны быть возвращены в течение 30 дней со дня требования возврата денежных средств. Другими словами, вы должны отправить вашему должнику, заемщику, Официальное требование о том, что денежные средства по такой-то расписке он вам должен вернуть. Отправлять лучше всего почтой, ценным письмом, с описью, по адресу, который указан в расписке. А я надеюсь, вы при ее составлении, как я до этого вам рассказывал, указали такой обязательный элемент, как адрес заемщика. Соответственно, отправляя официальное обращение о том, что вы просите денежные средства вернуть, вы дальше отчитываете 30 дней и выходите в суд. Причем, в целом, абсолютно неважно, важно, получил человек письмо по своему адресу регистрации, не получил. Закон у нас говорит о том, что любой человек, независимо от того, проживает он по адресу регистрации или не проживает, обязан получать по этому адресу корреспонденцию. То есть, если корреспонденция была отправлена, а он за ней не пришел, почта затем возвращает данное письмо, тем не менее с законодательной точки зрения с судебной точки зрения данный человек считается уведомленным то есть это уже его проблема то что он не ходит на почту не проверяет письма соответственно вы выходите в суд, где без особых проблем опять таки если указаны все обязательные реквизиты расписки, вы данное дело выигрываете опять таки повторюсь Несмотря на то, что данная категория споров порой кажется несложной, тем не менее имеются многочисленные нюансы, о которых вы просто можете не знать. Особенно процессуальные нюансы именно в рамках судебного процесса. То есть я все-таки рекомендую привлекать профессиональных судебных участников, это адвокатов или юристов. В таком случае вы сможете обезопасить себя и защита ваших прав будет с большей долей вероятностью успешной до новых встреч если вам данное видео показалось полезным подписывайтесь на мой канал ставьте лайк, колокольчик пока